Здравствуйте всем! Дорогие друзья, рада снова быть с вами. Жду от вас обратной связи. Хорошо ли меня слышно? Отлично, спасибо большое всем. Ну что ж, давайте начнем. Честно говоря, сегодня тема не совсем для меня типичная, но навеянная многочисленными обращениями и в скайп-линии, и во время нашего большого мероприятия московского. Я понимаю, что э, действительно и продукты сети «Люминез» очень популярны, и по ним, естественно, возникает множество вопросов, и хочется всем уточнений. Признаюсь честно вам, и вы об этом знаете прекрасно, что я не косметолог, поэтому я буду освещать «Люминез» э, несколько, скажем так, в другом э, ключе, под э, аспектом врачебным, так что давайте приступим. Хочу с вами поделиться очень интересным высказыванием Николая Васильевича Гоголя, который сказал, что в руках таланта все может служить орудием к прекрасному. И без привлечения скажу, что команда разработчиков GNS действительно люди талантливые, мы много раз об этом говорили, когда упоминали продукты для питания, но и линейка косметическая действительно, скажем, меня, как врача, поражает своим подходом, действительно, она неординарна и, опять-таки, можно сказать, уникальна. Давайте разбираться. Хочу сказать вам, что внешняя красота действительно эм, вещь эм, во многом индивидуальная. У каждого человека есть свои стандарты красоты, у каждой эпохи есть свои стандарты красоты. Сейчас они во многом же могут поражать кого-то. Но для некоторых людей вот это является красотой. Но тем не менее, для меня, как для врача, и в целом для специалистов в области красоты тоже, внешняя красота складывается из нескольких параметров. Прежде всего, не могу не сказать о том, что человек здоровый физически тоже является красивым. И телосложение, черты лица говорят нам не только о каком-то каноне красоты, но и о том, что с генетической точки зрения этот человек не имеет отклонений. Безусловно, то хронические заболевания накладывают свой отпечаток и уже нарушают и внешний вид человека, поэтому состояние здоровья тоже отражается на внешней красоте. Эмоциональный настрой, да, безусловно. И состояние кожи, безусловно, потому что кожа – это зеркало, Состояние здоровья человека. Хотела бы немножечко погрузить вас в проблемы кожи как органа. Мы всегда кожу воспринимаем как какой-то покров, но на самом деле кожа – это очень и очень важный орган человека, и у него есть множество функций. Вот эти семь функций мы выделяем как основные. Ну, косметическая, безусловно, как я сказала, кожа – зеркало организма. Защитное и всасывание, и регуляция, и выделение, и секреция чувствительность Давайте э, в части из этих функций углубимся для того, чтобы разобраться потом в э, продуктах серии Lumines Посмотрите, кожа защищает нас от множества воздействий внешней среды. И от тепловых, то есть от холода, э, перепадов и даже от жары. И от ультрафиолетового излучения, и от давления, от механического воздействия, от действия химических веществ из внешней среды, от потери влаги и даже от воздействия микроорганизмов, и вирусов и бактерий. Как это происходит? У кожи есть своего рода дополнительная защита, кислотная мантия кожи. Вы часто видите в рекламах, где рассказывают, что у кожи PH5,5. Многие, кто не учил химию, думают, что же это значит. Это значит, что на поверхности кожи среда кислая. То есть, вот эти органические кислоты, в том числе выделяющиеся с потом, они защищают нас от микроорганизмов. Мало того, кожа покрыта невидимой водно-жировой пленкой. Ну, у кого-то выделение кожного сала даже чрезмерное, и тогда эта пленка становится видимой, но тем не менее, она тоже защищает нас. кожно жировой слой который, скажем так, часто становится мишенью каких-то наших воздействий, тем не менее защищает нас. Микрофлоры на поверхности кожи – это тоже защитный фактор. И пигменты, про которые мы говорили на московском нашем мероприятии, когда презентовали новый продукт ФСБ, тоже защищают нас от воздействия ультрафиолета. Посмотрите, пожалуйста. Мы говорили про всасывающую функцию кожи. Казалось бы, это же не кишечник, чтобы что-то всасывать. Тем не менее, кожа может всасывать и воду, и кислород. Внимание, есть кожное дыхание и питательные вещества. На этой функции основано действие ряда лекарственных средств, которые, вы знаете, существуют в гелях, кремах и так далее, в мазях. При заболеваниях кожи нарушается всасывание полезных веществ, а также нарушается защитная функция кожи и могут, наоборот, всасываться вещества, которые э, могут нанести нам вред. Всасывание происходит э, достаточно сложно, потому что, вы видите на картинке, у кожи есть несколько слоев. Эпидермис, в переводе поверхностный слой кожи, да, с греческого, состоит из рогового слоя, то есть чешуек мертвых, скажем так, уже клеток кожи, Дальше идет ряд клеток, которые потихонечку при созревании продвигаются наверх. Дальше, вот вы видите, такой красный слой. Фактически через вот эту пластинку, через базальную мембрану, проникнуть каким-то веществам достаточно сложно. Поэтому я и написала, что кожа избирательно всасывает, то есть что-то она пропускает, что-то нет. И вот если вещества дошли до дермы, где находятся и сосуды, и нервные окончания, и, собственно, клетки, дальше в подкожной клетчатке стволовые, собственно, там реализуется, да, да, да, Александр, гистология, самое оно, именно там реализуется действие основных препаратов. Вот почему, кстати, если вы слышали, есть такое понятие, косметология, и есть продукты не косметологические, а космецевтические, так же, как нутрицевтика потому что сейчас в современной косметике направлено все на то, чтобы вещества, добавляющиеся в кремы, гели, сыворотки, не ограничивали свое действие эпидермисом, то есть наружным слоем кожи, а именно обладали действием на дерму. Давайте поедем дальше. Почему происходит старение кожи? Это процесс достаточно сложный и многогранный. Но когда замедляется размножение и стволовых клеток, и клеток кожи, уменьшается и их активность по выработке и коллагена, и эластина. Кожа теряет свою защитную функцию и соответственно любое воздействие, которое раньше кожа отражала достаточно легко, теперь приводит к ее ослаблению. Кожа теряет воду и, соответственно, появляются морщины. Снижается выработка кожного сала, с возрастом кожа становится более сухой. И образуются, естественно, морщины, которые, собственно говоря, вызывают столько хлопот и стресса, особенно у, у салового пола. Посмотрите, с одной стороны, кожа – орган, который ежесекундно обновляется. Посмотрите на цифру, 30 тысяч клеток кожи в минуту погибает каждый день и замещаются новыми клетками. То есть вот стволовые клетки, которые есть под кожей, вы представляете, как они интенсивно работают. Клетки э, стволовые, которые находятся над базальной мембраной, тоже очень интенсивно работают. Естественно, что состояние здоровья влияет на эти обменные процессы. Поэтому я часто говорю, что и наши продукты для питания, они тоже важны для здорового вида кожи. Потому что если клетки работают как надо, безусловно, обновление кожи будет тоже идти. Что еще влияет на скорость э, размножения клеток? Безусловно, генетические особенности. Есть, мы знаем, люди, которые до 70 лет выглядят достаточно молодо, есть люди, у которых есть преждевременное старение. Окружающая среда, да, безусловно. Подчеркиваю, что ультрафиолетовые лучи старят преждевременно. Надо защищаться от них. Ненужное злоупотребление соляриями, я вообще, честно говоря, как врач, не очень воспринимаю этот вид, скажем так, приобретения загара. Свободные радикалы из окружающей среды, да, безусловно, токсины и, конечно же, образ жизни. Посмотрите, пожалуйста, немножко на детали, касающиеся морщин. Морщины могут быть поверхностными и глубокими. В поверхностных слоях, прежде всего, образование морщин связано с обезвоживанием. И так появляются мелкие морщинки. На них могут воздействовать фактически очень многие виды кремов. Но морщины, которые образуются в дерме, это совсем другой вопрос. За счет снижения выработки коллагена, эластина и объединения подкожного жира, дерма тоже теряет собственно свою первоначальную структуру и вот глубокие морщины это история которая требует поэтому нужен правильный уход за кожей во-первых есть три базовые процедуры которые нужно использовать ежедневно очищение безусловно да потому что так мы кожу очищаем и от токсинов, и от каких-то микроорганизмов, которые, к сожалению, в мегаполисах, это совсем не часть естественной микрофлоры кожи. Плюс ко всему мы открываем возможность кожи всасывать питательные вещества, которые мы на нее наносим с помощью средств ухода. Второй пункт, безусловно, уход. И третий – защитные факторы днем и питание ночью для восстановления. Один или два раза в неделю можно пользоваться эксфолиантами, то есть отшелушивать вот те клетки, которые, скажем так, погибли, но по какой-то причине они остаются вот на поверхности кожи дольше положенного срока и нарушают ее и дыхательную функцию, и выделительную функцию, и, соответственно, затрудняют тоже всасывание. Давайте разберем по порядку все с точки зрения нашей серии Lumines. Прежде всего, напомню вам, замечательного ученого Натана Ньюмана, который разработал технологию, основанную именно на стволовых клетках. Но фактически это было путешествие от стволовых клеток к растворимым факторам роста. Мы уже прекрасно знаем о том, что у GNS есть запатентованная технология APT, то есть, скажем так, усовершенствованная полипептидная технология. Она основана на стволовых клетках. Напомню вам, что стволовые клетки – это совершенно особый класс клеток. Они фактически, скажем так, школьники, из которых может получиться все, что угодно. Они умеют размножаться, то есть они самообновляются, создавая свои собственные клоны. В норме у человека молодого или среднего возраста есть банк стволовых клеток который при необходимости раздает кредиты в виде вот этих своих клеток для обновления любых тканей. Клетки способны дифференцироваться, то есть идти в университет и становиться нервными, мышечными, костными, соединительными и так далее, клетками кожи в том числе, то есть получать специализацию. А еще клетки способны оказывать восстановительное регенерирующее действие на ткани и органы за счет вот этих факторов роста. То есть факторы роста, это такие э, молекулы, посылки, которые говорят другим клеткам «синтезируй вещества», «работай лучше», «выделяй ферменты», «живи и радуйся жизни», грубо говоря. Вот что такое стволовые клетки. И вот Натан Ньюман фактически заложил основу для серии «Люминез», которая представляет собой инновационный уход за кожей. И действительно, можно сказать, что это новое определение молодости – Фактически, когда мы говорим о косметике, люминез даже не совсем можно к ней отнести, потому что считалось раньше, что внутриклеточного воздействие с помощью косметики невозможно. У клетки есть оболочка, которая пропускает все, скажем так, весьма избирательно. Есть множественные каналы, которые надо открывать специальными ферментами. Не было косметических средств с внутриклеточным действием. Это считалось фантастикой. Теперь мы можем сказать, что благодаря GNS это действительно реальность. Хотя люминез не содержит стволовых клеток, вы помните, кто был в Москве, доктор Уильям Амзова говорил, что стволовые клетки нуждаются в специальных условиях, они погибают не в специальных условиях. Если вы когда-нибудь прочтете, что в какой-то косметике есть стволовые клетки, но ну, это, <coughs> скажем так, мягко говоря, большое преувеличение. Но косметика люминез содержит растворимые факторы роста. Молекулы, которые были получены после выращивание остовых клеток из подкожного слоя здоровых доноров и, скажем так, после сепарирования очищены и вот эти сигнальные молекулы проникают внутрь клетки и стимулируют функции клеток. То есть фактически они именно и говорят клеткам синтезируй коллаген, синтезируй эластин, размножайся, расти, обновляй кожу. Мало того, Клетки способны вот после воздействия факторов роста передавать сигнал дальше другим клеткам. И этот эффект распространяется на дерму, как раз работая не только на поверхностные морщины, но и на глубокие. Вот в чем уникальность серии LUMINES. И также это работает и на обменные процессы в коже. Посмотрите, пожалуйста, на, я считаю, скажем так, базовый компонент серии LUMINES. Это сыворотка. Она содержит не только вот эти полипептидные факторы роста, А5-200, но кроме этого еще целую комбинацию, которая действительно делает это средство универсальным по использованию. Очень часто партнеры звонили мне на скайплению и спрашивали, как получается так, что у вас нет средств для жирной кожи, для сухой кожи, для комбинированной кожи, чувствительной кожи и так далее». Именно благодаря тому, что здесь есть факторы роста, они воздействуют универсально на все типы кожи. Во-вторых, посмотрите: экстракт ботата очень богат антиоксидантами, это нужно любому типу кожи. Алантаин известен своим противовоспалительным и регенерирующим действием, опять-таки, у него универсальное действие. Супероксид дисмутаза это э, очень, скажем так, мощный антиоксидант, опять-таки, универсального действия. Лизация хромицед стимулирует обменные процессы в коже. Гелауронат, натрия, вы знаете, гиалуроновая кислота используется повсеместно во всех косметических средствах сейчас для того, чтобы обеспечить дополнительное питание клеткам и является фиксатором еще и воды, то есть дополнительно увлажняющее действие. У пантенола, опять-таки, регенерирующее противоспалитное действие. Глюконолактон тоже удерживает влагу в коже и восстанавливает кислотную мантию кожи очень нежно и бережно. Кроме того, он работает и как антиоксидант, и у него есть противовоспалительное действие. Поэтому, когда э, вы зачастую читаете отзывы о том, что сыворотка не только помогает э, омолаживать кожу и уменьшать морщины, но кроме этого еще и на фоне ее использования. Также у многих заживали какие-то повреждения на коже. Это можно объяснить, потому что посмотрите на состав, сколько здесь действительно противовоспалительных и регенерирующих компонентов. Поэтому у сыворотки действительно действие универсальное. Единственное, что я хотела бы вам сказать, так, подождите, прежде чем расскажу, давайте проговорим еще раз. У растворимых факторов влияние на кожу, есть не только, скажем так, немедленное, но и отдаленное, благодаря тому, что вот эти факторы роста работают и на дерму, отдаляется появление новых морщин за счет стимулирования синтеза коллагена. Кроме того, также уменьшается появление пигментных пятен, потому что мы отдаляем старение кожи. То есть вы видите, в, если вы помните, в ССБ тоже есть полипептидные факторы роста а также конечно при использовании сыворотки увеличивается эластичность кожи, улучшается ее структура вы помните эти иллюстрации наверняка каждый из вас получал их в своей посылке когда начинала работать в компании GNS но я напомню вам, что LUMINES прошла клинические испытания на здоровых добровольцах производилась дерматоскопия где исследовались и глубокие морщины, и поверхные морщины. И, соответственно, оценивалось через 56 дней после регулярного использования продуктов «Люминез» состояние кожи. Вы видите дерматоскопию, темно-синим обозначены глубокие морщины, голубым цветом скажем так, мелкие морщины и зеленым пигментацией действительно результат очевиден. Вот и следующая иллюстрация. Пожалуйста, вы видите пигментные пятна, их явно стало меньше, тоже через 56 дней после регулярного использования продуктов. Дальше хочу отдельной строкой проговорить насчет увлаж... очищающего средства. Средство Действительно мягкая, потому что у него э, есть множество щадящих противовоспалительных компонентов. Но мы все-таки помним о том, что его основная функция – это очищение. Часть ваших звонков на скайп-линию связана с тем, что э, кто-то отмечает э, определенное шелушение в редких случаях после использования очищающего средства. Прочитайте внимательно красную надпись в правом верхнем углу. После очищения кожи обязательно всегда надо использовать увлажняющее средство. Поэтому я всегда говорю о том, что производителя надо слушать. После очищения кожи надо использовать сыворотку и после этого не забыть про то, что увлажняющее средство нужно нанести. Для чего нужно очищать кожу? Нужно для того, чтобы, вот, как я говорила, удалить погибшие клетки. Также удалить все загрязнения, которые попали на кожу после целого дня пребывания, скажем так, в загрязненной атмосфере. Разблокировать кожные поры и обеспечить проникновение всех компонентов системы ухода люминез. Мы же не будем их наносить и понимать, что мы это делаем зря. Мы наносим их на подготовленную кожу, чтобы обеспечить им нормальную работу. И также мы восстанавливаем вот тот самый PH, то есть кислую среду на коже с помощью очищающего средства люминез. Что я говорю про увлажняющий комплекс всегда? Это действительно средство универсальное, и его обязательно нужно использовать ежедневно. Во-первых... Оно фиксирует влагу в коже за счет своих компонентов. Во-вторых, кроме того, что это средство увлажняющее, у него есть и питательные компоненты, и также регенерирующие в своем составе. И немаловажно защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет – это один из факторов повреждения ДНК, в том числе ДНК клеток кожи. Поэтому от ультрафиолета нужно кожу защищать, причем это касается и времени года теплого, и зимы, потому что нам кажется, что зимой вроде бы нам защита не нужна, но тем не менее ультрафиолету все равно холодно на улице или тепло. Поэтому не забывайте, что в солнечный зимний день кожа точно также нуждается в защите. И, конечно, в дневном комплексе тоже содержится комплекс факторов роста, который также работает на молодость кожи. Немаловажно порадовать всех нас лишний раз тем, что в косметике люминез не содержится парабен и не содержатся масла, которые нарушают кожное дыхание. Я, например, вообще больше всего из серии люминез люблю сыворотку и ночной крем потому что ночной крем замечательно работает на питании и восстановления кожи так же, как вот мне нравится пм потому что вы спите он работает и восстанавливает вас точно так же и ночной крем люминез вы спите а он восстанавливает вашу кожу посмотрите. Здесь все компоненты работают синергично, взаимно усиливая друг друга. Во-первых, это опять наши любимые факторы роста, которые омолаживают кожу. Во-вторых, это антиоксиданты, которые помогают восстановиться клеткам кожи после того, как они подвергались каким-то загрязнениям и агрессивным факторам внешней среды в течение целого дня. Безусловно, нам нужно увлажнение. И еще одно сложное слово, которое вы видите здесь, это антигликантное действие. Бич нашей цивилизации ⁇ это повреждение ДНК излишним сахаром в питании. Это определенный, собственно говоря, компонент достаточно мощного преждевременного старения. И, причем не только у тех, кто страдает сахарным диабетом, но и вообще... В целом в нашем населении сейчас, потому что сахар стал намного более доступен для человечества, чем он был доступен ранее. И, конечно, антигликантное действие этого крема оно способствует омоложению. Очень мне нравится также увлажняющий крем для тела. Это средство даже кремом не назовешь, оно такой впитывающей, даже гелеобразной консистенции. Вы прекрасно знаете, что оно тоже содержит и факторы роста, а также оно обогащено антиоксидантами и витаминами. И тоже работает на и увлажнение и питание кожи, также задерживает кожу влагу. Поэтому не забывайте, пожалуйста, что оптимально наносить его. После э, водных процедур, тогда, соответственно, кожа задержит ту влагу, которую она получила во время водных процедур, и еще дополнительно питательные вещества. Но, ну, конечно, хорошо наше средство и тем, что оно быстро впитывается, у него легкая формула, оно не оставляет жирные пленки на поверхности и, соответственно, жирных следов на одежде. Маска. Это как раз то самое средство, о котором я говорила, что вот, собственно, отшелушивание нужно использовать один-два раза в неделю. Именно наша маска она обладает свойством и питания, и отшелушивания. У нее есть компоненты очищающие, поэтому она нежно очистит кожу от загрязнений и от черных точек. И также обеспечит проникновение и других компонентов в маске в глубокие слои кожи, для того, чтобы обеспечить и питание, и работать как раз на дерму, работая против глубоких морщин. Безусловно, она обогащена витаминами, и антиоксидантами. У нее есть экстракт огурца, который возвращает коже гладкость. Опять-таки, наши факторы роста люминес. И увлажнение, которое сохраняется после того, как вы смыли маску с лица. Напомню вам еще раз про наше средство FSB. Вы видели уже этот слайд те, кто были в Москве, но я напомню вам еще раз. В нашей коже содержатся особые клетки. Они называются меланоциты, потому что они вырабатывают пигмент меланин. Меланин нужен нам для того, чтобы защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Именно ультрафиолет обладает очень, скажем так, действием, серьезно повреждающим на ДНК. Да, с одной стороны, ультрафиолет стимулирует выработку витамина D в коже, но, как Вы знаете, здоровый загар – это тот загар, который Вы получили до 10 часов утра. А тот скажем так ту порцию ультрафиолетовых лучей, которую вы получите позже, ее лучше исключить, потому что она уже будет обладать повреждающим действием и состаривать кожу. После того, как меланоциты вырабатывают меланин, он в виде меланосом таких частиц, наполненных пигментом, транспортируется к клеткам кожи, богатым кератином, и вот кератиноциты вот эти, которые нагружаются меланином, они продвигаются на поверхность кожи и, соответственно, кожа темнее. Причем, чем выше обменные процессы в коже, тем быстрее это происходит. Вы знаете, что детям достаточно там побегать на солнце пару часов, а они на следующий день уже такие смугленькие, симпатичненькие. А взрослые, чем старше они становятся, тем больше у них вероятность ожога кожи. Потому что обменные процессы медленные, соответственно кожа раньше сгореть даже чем покрыться загаром так вот как я сказала главная задача меланина это именно защита от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей потому что при интенсивном и длительном воздействии может развиться даже раковое заболевание кожи и кстати между прочим меланома это очень агрессивный вид рака поэтому еще раз призываю вас не пользоваться соляриями и ограничивать воздействие солнечных лучей на кожу мы также прекрасно понимаем, что когда человек пытается как-то улучшить свой цвет лица, он может прибегать к различным способам. Посмотрите, пожалуйста, есть техники отбеливания, которые применяют специальные химические вещества, чтобы буквально удалять пигмент из клеток кожи, вот очищать кератиноциты от меланина. Но это опасно, потому что эти химические вещества агрессивны. Есть также средства с осветляющим действием. Они действуют по-другому. Ингибиторы тирозиназы приостанавливают синтез меланина, но тогда риск повреждения ультрафиолетовыми лучами еще больше. Старение кожи, соответственно, усиливается, и воздействие агрессивных ультрафиолетовых лучей на глубокие слои кожи, оно, безусловно, намного сильнее. Чем... Хорош наш гель безупречное сияние именно тем, что у него есть мягкое воздействие, наоборот, омолаживающее воздействие. Вы помните про эти компоненты, мы их уже обсуждали в Москве. Напомню вам, что есть здесь и ранозаживляющие компоненты, и также наши факторы роста. Нет продуктов животного происхождения. Средство очень мягкое, и у него нет эффекта отбеливания, но, ну, соответственно, средство разворачивает свой эффект в течение регулярного применения. И также оно подходит для кожи любых, скажем так, оттенков любого типа, любой части тела. Поэтому действительно им можно пользоваться в любое время года. Единственное, что хочу вам уточнить, что при использовании геля в любом случае нужно меняйте солнцезащитный крем иначе получится что вы э, нарушаете его действие потому что если организм подвергается воздействию солнечных лучей безусловно нужно э, организму тогда вырабатывать меланин и кожа будет темнеть зачем тогда мы использовали осветляющий гель неизвестно поэтому после того как вы начали пользоваться нашим гелем Пожалуйста, используйте солнцезащитный крем, например, немного крем, у него SPF 30, чтобы предотвратить все-таки появление пигментных пятен, сделать его действие более стойким. Не забывайте, пожалуйста, ночью после осветляющего геля также пользоваться и восстанавливающим комплексом. Это сделает действие геля FSB более ранним и более стойким. Так, кто мне тут обратно вернул? Давайте повторим все, что мы сегодня проговаривали. Все действия, все компоненты системы «Люминез» они действуют синергично. Вы помните, мы постоянно говорим про продукты, предназначенные для клеточного питания, что у них есть синергизм. Точно так же и в косметической линейке «Люминез» есть этот синергизм. Там есть и антиоксиданты, и противодействие к гликированию, и витамины и защита от ультрафиолета и увлажняющее действие, поэтому все это вместе противодействует старению кожи. Если говорить э, с точки зрения врача, то действительно это уход антивозрастной, он разработан дерматологами, мы видим это по формуле, и у него действие универсальное, то есть нам не нужна какая-то отдельная линейка для кожи сухой или жирной, но мы должны помнить о том, что, допустим, сыворотка – это полипептидные факторы. Все белковые компоненты у них всегда все-таки есть подсушивающее действие, потому что после сыворотки обязательно тоже пользуйтесь, пожалуйста, увлажняющим средством. Посмотрите на схему. Утром... Вы можете использовать очищающее средство для того, чтобы увеличить проникновение сыворотки в глубокие своей кожи. Если речь идет о том, что вам нужно получить более сияющий цвет лица или как-то осветлить кожу, вы используете также гель безупречное сияние, и наносите дневной комплекс, чтобы защитить еще и кожу от ультрафиолета, обеспечить дополнительное увлажнение и питание. Раз-два в неделю вы пользуетесь маской для того, чтобы обеспечить и мягкий пилинг, отшелушивание и более глубокое питание структур кожи. Вечером мы также очищаем кожу, особенно это касается тех, кто, э, у кого кожа комбинированного типа, которая быстро загрязняется. Также используем сыворотку после очищения кожи, если речь идет о приобретении более светлого оттенка кожи и обеспечения вот этого сияющего вида кожи, то мы пользуемся и гелями ФСБ, и обязательно ночной вот этот восстанавливающий питательный комплекс. И было несколько случаев, когда партнеры на скайп обращались с проблемой, что у них при использовании очищающего средства были определенные, ощущение дискомфорта, стягивания и сухости. Во-первых, помните о том, что очищающее средство, в нем есть наоборот противопенящий компонент. Оно не должно пениться, как там мыло, гель для душа и так далее. Достаточно маленького количества очищающего средства для того, чтобы эффективно очистить лицо. То есть не нужно выдавливать много средства. Просто вы выдавили немножечко и нанесли его. А, Во-вторых, при, скажем так, повышенной чувствительности и сухости кожи вы можете использовать очищающее средства, допустим, не два раза в день и не ежедневно, а чередовать, допустим, день, пользоваться им, день, очищать просто водой или лосьоном, но и это касается сыворотки. Многие рассказывают мне, что вот у них после сыворотки есть стягивающее ощущение, но внимательно, опять-таки, обратитесь к будьте внимательны, обратитесь к конструкции по использованию. Не нужно носить большое количество сыворотки, вы просто нанесли ее на увлажненную кожу и распределили. В маленьком количестве она будет все равно хорошо работать, у нее хорошие проникающие действия. Так что э, не забывайте, пожалуйста, и еще про безусловный компонент увлажнения. Напоминаю вам замечательное высказывание, мне оно очень нравится. В 20 лет каждый из нас имеет лицо, дарованное нам Богом. В 40 лицо, которое дало нам жизнь, а в 60 лицо, которое мы заслужили. Поэтому давайте остановим старение и заслужим молодое, цветущее, сияющее лицо. У нас для этого есть все компоненты в нашем распоряжении. По поводу того, что вот вижу, задают уже в чате, дорогие друзья, действительно в геле безупречное сияние есть экстракт особого гриба, у которого есть тоже защитное действие. И состав всей серии Lumines, он, скажем так, уникален тем, что там действительно самые высококачественные компоненты. Опять-таки, многие партнеры говорят, что вот, там нам рассказывают про какие-то серии, где компоненты микронизированы, за счет этого у них там глубокое проникновение. Так вот, хочу вам сказать, что здесь качество производства оно на высочайшем уровне, и компания GNS даже, собственно говоря, отдельно не подчеркивает технологию производства своих продуктов, потому что само собой понятно, что уважающаяся компания использует технологию микронизирования. Так что проникновение компонентов действительно достаточно глубокое. Да плюс еще и есть внутриплечное воздействие за счет вот запатентованной технологии именно факторов роста. Поэтому, хотя гели эти и кремы, которые мы используем, они действительно не могут считаться дешевыми, но их работа уникальна тем, что она действительно дает эффект. Поэтому благодарю вас всех за внимание и будем действительно выглядеть сияюще и молодо.